Привет, можно войти. Нет, пожалуйста. Нет. Да ладно. А, да? Конечно же, нет. А сейчас? Нет, подожди, ты вампир, что ли? Да, нет. Вампиров же надо в дом пригласить. Не знаю. А зубки покажи. меня нет, нет зубов. Да ладно, улыбнись. Я уверен, у тебя красивая улыбка. Давай! А, я знал, ты вампир. Можно войти? Нет. Мячик уронил. Ну да. Можно зайду в... За... Не-не, я заберу. Ну, пожалуйста, да я... Да, держи. Я уронил. А себе оставлю. Тебе лучше уйти. Хорошо. Привет, это не я. Можно войти? Почему ты хочешь войти? Поиграть в Ви. У меня нет Ви. У меня есть... Можно я. Mm -mm. Можно войти? Нет. А можно выйти? Но ну, если хочешь, я не, не готов. Ну, я пошел. Подожди. Ты что, в коробке сидишь? Нет. Ну если нет, то я прыну ее, пожалуй. Не надо. Потому что ты в коробке? Да. Нет. Ну ладно. Боже мой! Что? Ты ткнул мою коробку? Оу. Подарок был. Что за подарок? Ложь. Оу. О. Ага. Я не хочу этого делать. Чего? Но ну, ты не оставляешь мне выбора? Нет. И начинаем. О, нет. Можно войти? Нет. Можно войти. Нет. Можно войти. Нет. Можно войти. Нет. Можно войти? Нет. Можно войти. Нет. Можно не войти. Нет. А? О? О, черт! Довольно дешевый ход! Я сказал, что не хочу этого делать. Что ты меня съешь сейчас? Нет, ты же вампир? Нет, я не вампир. А кто ты? Я свидетель Иговы. Чё? Слышал когда-нибудь об Иисусе Христе? О, нет, это намного хуже! Огромное спасибо вам за просмотр, если видео вам понравилось, не поленитесь поставить лайк, а также подписаться на канал и прожать колокольчик. Помимо этого, не поленитесь почекайте остальные мои соцсети, ссылки на них находятся в описании под видео. Также не забудьте почекать оригинальное видео, оно достаточно смешное. Ну и конечно же спасибо вам за тысячу подписчиков, отдельное видео на эту тему будет уже совсем скоро, поэтому не переключайтесь.